Издевка судьбы позвольте рассказать вам историю одного Шиноби Наруто Намикадзе, который родился 10 октября в деревне Кинаха, находящейся в стране огня. Его отец был четвертым Хакаги Минато Намикадзе. А мама Микото Учиха из клана Учих, сестра главы клана. Немного опишу самого Наруто, черноволосый мальчик с голубыми глазами. Он рос очень смышленым. Даже несмотря на то, что его отец часто пропадал на работе и Микоте приходилось объяснять много сыну, чтобы Наруто не сердился на отца, у которого и так много проблем. Намикадзе-младший понимал это и просто улыбался в ответ маме. Когда Наруто уже стукнуло три годика, он по-тихому выходил из дома и ходил в кланучих, где любил играть с Аске Учхо который смотрел за детьми. Но в один момент, когда они игрались, Наруто нашел куну и бросил его в дерево. Это увидел Исаски и Саски тоже бросил оружие. Но никогда не бывает все просто так. В этот момент вместе, куда полетел куной, появился Шиноби отразил его. Этот куной попал в Наруто, который только и смог повернуть голову в попытке уклониться от опасности. После чего куной полоснул ему по шее. Поняв свою ошибку, Шиноби доставил Наруто в больницу. После чего все сказал Хакаги и объяснил, что да как. Минато понимал, что многое происходит случайно. Главное, что сын жив, а остальное было неважно. Ведь хоть Минато пропадал на работе часто, но наблюдал за сыном, используя клоны или шин. Микота, прибежав в больницу, начала осматривать сына и посмотрела на врача. «Шрам останется, Микота», — сказал врач и вышел из палаты. «Сильно больно, сынок?» — спросила женщина, прижав Наруто к себе. На что Наруто хотел что-то сказать, но взялся за горло и посмотрел на мать с слезами на глазах. Сука, прижав Наруто сильнее к себе, сказала Микото, поняв, что Наруто не может говорить. Микота выпустил ки и появился Намикадзе, которому Микота все объяснила. Намикадзе позвал врачей из больницы и клановых медиков, чтобы они осмотрели Наруто и поняли, почему он не может говорить. Ведь ничего не было задито Но никто не мог ничего понять. Многие начали думать, что кто-то специально навредился Инохакаге. На что маленький Намикадзе просто встал с койки и отправился домой. По дороге он встретил Фугаку Мучху с Саски. «Ты как?» — спросил Фугаку, смотря на мальчика. На что Наруто кивнул головой и показал на шею. После чего появились минаты с Микотой. «Что с ним?» — серьезно спросил Фугаку, показав на Наруто. «Он не может говорить. Никто не может понять причину этого», — ответила Микота, смотря на землю. «Ведь она не могла смотреть в глаза брату». Ее было стыдно, что не смогла уберечь сына. «Тебя ждет очень трудная судьба, Наруто. Но знай, двери нашего клана всегда открыты для тебя», сказал Фугаку, присев и тем самым оказавшись на одном уровне с Наруто. На что голубоглазу взял Саски за руку и они побежали по деревне. Начало, так проходило время, Минаты и Микото спустя время смогли свыкнуться с мыслями, что их сын молчит. Сам Наруто просто кивал головой, порой просто уходил от разговора. Итак, прошло 4 года и юному Намикадзе пришлось сидеть в Академию Шиноби. К чему он относился нейтрально? Мальчик понимал, что ему это пригодится в жизни рано или поздно. Он был в классе с Саски. Где они сидели за одной партой, поскольку Саски понимал, что Наруто гораздо начитаннее, чем он. Так дети, я Умина рука, ваш классный руководитель на ближайшие 5 лет. Вы можете меня называть рукасимси Синси или рукасан Сан. «А теперь по одному выходите и представьтесь, чтобы вы все знали друг друга», — сказала Рука, подходя к столу и, сев за стул, взял бумагу. Дети выходили по очереди. И остались только двое — Саски и Наруто. Брюнет хотел выступить своему другу, на что намекать, закивал головой, что нет в этом необходимости. И Саски нехоти пошел вниз под визги девушек. «Эх», — выдохнул Чиха! Я Саски учха что люблю или ненавижу, вам не нужно знать, договорив учиха, и отправился на место. Эй ты! Вставай, давай! Выкрикнула девочка, показывая пальцем на Наруто. Наруто пожал плечами и вышел. Он взял свое личное дело и прикрепил его к доске, используя куны. Выскочка, кто-то выкрикнул из аудитории. Это Наруто намикадзе. Он молчит, так как не может разговаривать, сказал Саски, подходя к черноволосому. Что? Намикадзе? Началось перешептывание. Наруто, Хакаги мне сказал за тебя. Ты мог не вставать, я бы сам тебя представил, сказал Рука, зная проблемы юного намикадзе. На что Наруто пожал плечами и пошел на выход из аудитории. Эй, кретин, урок еще не закончен, крикнула девочка и бросила ручку в мальчика. Наруто поймал ее двумя пальцами и бросил назад так, что ручка воткнулась в руку девушки, которая начала кричать. Все видели, что это была самооборона, сказал Саски, понимая, что у друга могут быть проблемы из этого. Что раз отец Каги, то все позволено. Кто-то пизданул тихо. Услышав это, Саски ушел в сторону, поскольку узнал, что Наруто никогда не прикрывался отцу, но получал по заслугам, как и полагается. Посмотрев с презрением, сын главы деревни думал, что сможет понять, кто это сказал. Но в ответ была тишина, и Намикадзе покинул аудиторию. «Дети, не думайте, раз он сын Хакаги, то ему все позволено. Вы очень многое еще не знаете в жизни», — сказал Рука и взял документы. «На сегодня все, завтра начнутся уроки», — договорил Умина и покинул класс. Спустя пару минут Наруто с Саски уже были на улице, где направлялись по домам. По дороге они наткнулись на забияк, которые не могли успокоиться. Намикадзе и Учиха никогда не давали себя в обиду и смогли постоять за себя. Пробуждение. Придя домой Наруто покушал и пошел на полигон за домом. Где начал бросать куна и в манекены. Микота знала, что Наруто пропадает на полигоне все свободное время. Она, как могла, помогала Наруто в этом деле. Даже научила и объяснила сыну, как пробудить очаг чакры. Но пока у юного Намикадзе не получалось это сделать. Поэтому мальчик начал увлекаться кунами и Тайдюцу. В Тайдюцу ему помогал Майтагай. Сильнейший Шинаби Канохи, который владеет Тадюцу. Правда часто он не мог тренировать Наруто из-за большого количества долгосрочных заданий. Еще малыш тренировался Сасума Масарутаби, который понимал потенциал на с генами Учихи. Так прошло два года, в Академии Шинаби Наруто не было равных. Он с Саски были всегда на первых местах по успеваемости. Чему сильно были удивлены учители так это тому, что черноволосый знает, Куда больше и остальных детей глав кланов. Но намикадзе было все равно, что говорят про него, хотя его часто нахваливали, говоря, что из него вырастет достойный шиноби. Фугаку тоже это понимал и часто звал народ тренироваться с Саске в клане учих. Но мальчик отказывался, говоря, что ему лучше тренируется дома. Из-за этого его ум сын приходил домой от Намикадзе, где иногда их двоих тренировали Гай или Асума. Когда пришло время, пока в Академии, Наруто показал свой максимум в Тадзюцу и Сюрикенах. При этом присутствовал Минато с Анбу и Хирузеном с Арутаби. ты должен понимать, что место Наруто — это Анбу», — сказал третий Хакаги, покуривая свою трубку. «Ему еще рано», — ответил Намикадзе, понимая, что Хирузин прав. «С его потенциалом он сможет быстро стать капитаном», — высказал свое мнение ворон, появившись рядом с Каги. Во время этого разговора Наруто проходил мимо и отрицательно махнул головой. Этим парень показал, что у него есть свое мнение и он не вступит в анбу -конохи. Чем сильно удивил Каги, которые всегда ставили Анбу в первые ряды как отличных шиноби, на которых можно положиться в любой момент, чтобы не случилось. После чего Наруто показал на повязку Асумы, который стоял неподалеку. «Ты же не думаешь, что один туда пойдешь?» — спросил Саски, присев рядом с другом. «Значит по стопам Асумы пойдете». «Что же, я буду только рад, если у нас появится стража, с улыбкой и пониманием ответил Сарутаби. Так и еще полчаса они любовались за показухой остальных учеников. Минато все это время смотрел за каждым, чтобы сделать выводы для себя, чтобы знать, кто на что способен уже сейчас. Когда все закончилось, от Нарута соски Саски уже след простыл. Как будто их тут никогда не было. Ведь нельзя отследить того, у кого нет чакры. Чем пользовались два друга и часто скрывались от родных, предпочитая тренироваться наедине. Так прошло полгода и Наруто смог пробудить очаг чакры. Микота поняла, что пора пробудить сыну Дадьюцу клана, поэтому отвела его к Фугаку. Там она встретила Шису и Чехасатачи, которые вернулись с задания и прогуливались по клану. Женщина рассказала, что Наруто пробудил очаг чакры. Чем решил воспользовался Шисуэ? Ведь он знал, как пробудить Дадьюцу. Загнав Наруто в Гиндюцу, его сразу выкинуло оттуда. «Не понял», — сказал Шисуэ, поскольку он не мог загнать парня в Гиндюцу. «Нельзя загнать в Гиндюцу того, на ком стоит защита», — ответила Микота и отправилась к Фугаку. Через пять минут они уже были в доме главы клана. Там Кушина сняла защиту и Фугаку смог сделать парнем то, что ранее пытался сделать Шисуэ. Так юный Намикадзе пробудил свой шарингон с одним Тумайом. После Наруто сразу отправился к Саске, чтобы пойти с ним тренироваться, как бы фугаку скушенные Микото не пытались отговорить, говоря, что глазам надо отдохнуть. Но Наруто было все равно. Ведь он обещал Саске, что они вместе будут тренироваться. Команда номер семь, но недолго семья Хакаги могла радоваться, что Наруто пробудил Шарингом. Ночью, в этот же день, намикадза собрал вещи и спустился вниз, где был Мината. Далеко собрался? Задал вопрос Минато смотря на сына. На что Наруто отвернулся от отца и пошел отдавать обувь. «Сынок, ты пойми, мы с мамой очень сильно тебя любим. И не хотим, чтобы ты пострадал», — сказал блондин и подошел к мальчику. «Я никогда не буду тебя отговаривать от твоего выбора, когда я буду нужен воспользуйся им», — договорил Намикадзе и дал сыну свой куной с меткой бога грома. После чего Мината обнял сына и отошел в сторону, давая понять, что он не против того, чтобы Наруто отправился куда ему хочется. Ведь насильно мел не будешь. И юный на Микадзе покинул дом и деревню. Утром Мината все рассказал Микадзе и Наруто отправился в Храм Огня. Микота долго не могла успокоиться, поскольку туда долгий и опасный путь лежит. В Академии всем сказали, что Наруто пока будет обучиться дома. Минато не хотел, чтобы кто-то подумал, что его сын стал отступником. Он все сделал, чтобы тот в случае чего мог получить помощь. Только Саски знал правду с родными, что Наруто нет в деревне. Младший учиха был зол на друга, который оставил его в деревне, а сам ушел, но был рад за него, ведь он понимал, что в деревне ему не дадут покоя из-за того, что его отец Каги. Многие возлагали на Наруто груз, который очень трудно нести. Так прошло два с половиной года. Сегодня был день выпуска из Академии. Но не только этот повод радовал Минато с Микотой, а то, что сегодня должен вернуться Наруто в деревню. Ведь он раз в неделю писал из храма, чтобы родители не переживали за него. Когда все будущие генины пришли в академию и сели по местам, последним зашел Наруто с повязкой из храма огня. Чем удивил и Руку и Саски. Он молча прошел за парту и сел около Учихи. По дороге он видел эти взгляды в его сторону, в которых была видна злость и непонимание. «Рад, что с тобой все хорошо, Наруто, и что ты выздоровел», — сказал Рука, поддерживая легенду о том, что парень сильно болел. На что Намикадзе кивнул головой и поклонился в сторону мина. Все команды по канону, когда пришли за командой в восемь, Киба не мог уйти молча. «Удачи и неудачники с вашим неудачником-наставником», — высказал Киба и в этот же момент выхватил Акуриный. Киба, их наставник Какаши Хатаки, один из элитных джанинов канухи. И да, насчет неудачников, повязка на Намикадзе достойна уважение. Не каждый Шиноби может ее получить. В деревне только двое, у кого она есть. Первый это Асума Рутоби, а второй Наруто, парировала Куриной, понимая, что Наруто не так прост, как всем кажется. «Правильно думаешь, Куриной», — сказал Хатаке, появившись позади команды номер восемь. «Команда номер семь, жду всех на крыше», — договорил Хатаке и пропал в белом дыме. Их знакомство было почти такое же, кроме того, что Наруто молчал и смотрел на Хатаке. «Наруто, не нужно так на меня смотреть, словно хочешь на меня напасть, я могу же ответить», — высказал Хатаке, убирая книгу. На что намекать активировал шарингом двух тома, чем удивил Хатаки Учиху. «Значит с тобой уже будет прыща. Через пару часов жду вас на втором полигоне, где проверю ваши способности как Шиноби», — задумавшись, — сказал Хатаке и пропал в Шумшине. Наруто не стал долго ждать, положив руку на плечо Саске, они пропали в шумшине. А Сакура шла своим ходом до полигона, по дороге проклиная на Микадзе, что не взял ее с ними. Когда все уже были на полигоне, Какаши поставил будильник и достал два колокольчика. Испытание было то же самое. Но теперь Наруто с Саски показали свои способности как шиноби, которые могут работать вместе. От Сакура была лишь как лишняя, просто присутствовала на испытании. Это заметил Хатаки и сразу ее вырубил, чтобы не мешал ему. Тогда Наруто достал два кастета как у Рутаби и пропитал их чайкрой ветра и напал с Саски на Хатаки. Брюнет использовал стихию огня, а на Микадзе стихию ветра, чтобы увеличить урон от огня. Этому Хатаки был удивлен. Эти двое так хорошо работают в команде из двух. И расслабил внимательность, чем воспользовался Наруто. Используя клонов, он смог забрать колокольчики у Какаши и отдал их сокомандникам поскольку Наруто уже сейчас может вступить в Анбу и стать после этого Джанином Эсранга. ранга «Да, мне казалось, что ты этого не сделаешь», — сказал Хатаки, видя поступок Наруто. На что Наруто пожал плечами и убрав кастеты, пошел на выход. «Завтра в 6 утра в кабинете Хакаги жду вас. Будем получать первое задание», — сказал Хатаки и пропал в Шумшине. Сакура была удивлена. Девочка думала, что теперь она будет в саске в команде. А не тут и было. Наруто тоже в команде будет. Миссией, которая изменит все. Так прошло несколько дней. За это время команда Сим выполняла задания в пределах деревни. И вот они в очередной раз получили задание поймать кошку. Наруто хоть и показывал всем видом, что этого его бесит, но сдерживался, чтобы не выпустить свою Ки. Когда уже они вышли из кабинета и направились ее ловить, Намикадзе решил создать клон и послать его. Отцам сам пошел прогуляться немного. Наруто любил гулять там, где никого не бывает. Но зайдя на один полигон, он увидел Анбуз за Шамурой. Намикадзо скрыл свою чакру на максимум и тихо сидел, слушал, что к чему. «Итачи, ты должен понимать, раз учихи хотят переворот, то многие будут убиты», высказал Шимура смотря на учиху. «Дайте мне пару дней. Я постараюсь уговорить их, и шису мне поможет в этом», ответил Итачи, понимая, к чему ведет данза. «Этого времени нету. Сегодня ночью. Ты должен будешь это сделать. Или мы это сделаем сами?» – парировала Шамура. «А что говорят Каги?» – поинтересовался Итачи. «Они хотят мира, познав Фугаку, который хочет власти, этого не будет. Готов ли ты, Учхо Итачи, взять это задание?» – спросил Шимура глядя на Итачи. «Нет», – ответил Итачи и пропал в Шумшине. Наруто было интересно про что они говорили и он решил пробраться в кабинет Каги. Брюнет знал, когда Мината покидает его и куда уходит. Парень воспользовался этим моментом. Проведя в поисках минут 10 по кабинету, Намикадзе нашел документы насчет восстания. «Скажи-ка мне, сынок, зачем они тебе?» Спросил Мината, появившись из тени. Наруто активировал Шаринган и все показал в гендюцу отцу. «Мы с Хирузеном еще ищем выход из этого». Но глупые старейшины не хотят идти на компромисс, с грустью в голосе сказал Минато, садясь в кресло. Наруто взял свиток со стола и открыл его. После чего кто то написал там и передал его Хакаге. «Нет, я приказываю Хакаге забыть об этом», — выкрикнул Минато, видя, что написал его сын на свитке. Наруто на это просто покачал головой и отправился на выход. «Сынок, не трогай кланучих. Даже не думай идти туда с этими намерениями». «Не забывай, а нет, твой клан тоже», — напоследок сказал Минато, пытаясь отговорить сына от ошибки. Отцам а Наруто отправился искать Итачи, чтобы узнать побольше у него. Найдя его, Черноволосый объяснил все ему в Гиндюцу. «Хорошо, Наруто. Тогда ты возьми старейшин клана, а я старейшин канухи, сказал Итачи, понимая, что так можно будет выиграть время. Намикадзе был только «за», ведь он любил кланучих и хотел помочь им остаться в деревне как есть. Но в одном он даже обманул Итачи. Зная, что Фугаку и Кушина видят в Итачи будущего главу клана. Поэтому когда уже все было закончено, Наруто убил старейшин клана Учих. Зная, что от него этого ждать они не будут никак. А Итачи убил старейшин Канохи. Почти всех, кроме Шимура Данза. Наруто кивнул головой сам себе и, взяв куны отца, вызвал Минато. Наруто в Гиндюцу показал ему, что он убил старейшин Канохи клан тем самым прикрыл Итачи от наказания и клейма отступника. «Прости, сынок, но ты будешь арестован», — сказал Минато, но не смог этого сделать. Наруто сложил две печати и пропал в Шумшине. Утром всем сказали, что Наруто намикадзе Учиха стал отступником страны огня за убийство старейшин канухи Клана Учих. Фугаку понимал, что этим самым Наруто открыл им новые пути, но не верил, что он сделал это один. И допросил Итачи как следует. Ведь Учихи не было дома ночью. Так Фугаку узнал, что Итачи помог в этом деле юному Намикадзе. Глава клана понимал дело Наруто и отказался выдвигать его как отступника Учихи. Но не было выбора. Будут тогда расследования и Фугаку нехотя согласился. А в этот момент Наруто уже был далеко от Канохи и смотрел фотографии родных, где они все вместе радостные. Появление Намикадзе на задание. Все были в шоке, что Генин, Канохи который только недавно выпустился из Академии, стал отступником и убил старейшин Канохи Клана Учих. И совершил это один, без помощи других. На совете глав клана, где был Ишимура, Наруто Намикадзе был признан отступником и его дело было отправлено для подачи в книгу Бенва, как отступника Биранга. Это сильно ударило поминат из Ведь они сильно любили своего сына и никогда не хотели, чтобы он стал отступником. Но Фугако все объяснил Миката лично, что из-за Наруто, теперь все будет хорошо, что многое теперь пойдет только в лучшую сторону для клана и деревни. Так прошел месяц, за который команда 7 выполняла задание. На место Наруто к ним пришел Сайюскор Нянбу. Скрытно для всех Наруто один раз появился в деревне в кабинете Каги. «Сынок», — сказал Минато, — «видя брюнета поздно ночью». Наруто кинул свиток и пропал в Шумшине. Открыв свиток, Минато принялся его быстро читать. «Будете готовы. С этого дня я в организации Акацуки. И убейте Шимуру, за Шимуру, из-за него мне пришлось убить старейшин. Или мне придется сделать это вместо вас», было написано в письме, после прочтения оно сгорело. «Главное, сынок, будь осторожен», — сказал с грустью Минато, переживая за Наруто. Четвертый не стал никому говорить об этом письме из знакомых. О нем знала только Микота. Но и у Микады была новость для Мината в виде второго ребенка. Намикад захотелось сказать своему первенцу, что скоро будет пополнение. К сожалению, он не мог это сделать, потому что даже печать на теле Наруто не работала. Через пару дней команда «Семь» была отправлена на миссию в страну Волн. Им нужно было сопроводить плотника до деревни. Дорога по канону кроме того, что за место Наруто был сай, так было в ключе на мосту. Когда началась битва на мосту, где Саски был очень сильно ранен и мог умереть, появился Наруто с человеком с синей кожей и мечом на плече. «Наруто!» — сказал Хатаке, видя Номикадзе в плаще с красными облаками. На что Наруто поднес палец к губам, давая понять, чтобы они молчали. Парень пошел к Забуза, который напал на Хатаке, не видя намикадзе. «Что за хуйня?» — крикнул Забуза, который отлетел в сторону. «Это хуйня Наруто!» «Лучше, Забуза, не стоит на него нападать», — сказал кисами, зная, что Наруто не так слаб, как кажется всем. «Что же проверим?» — выкрикнул Забуза и напал на Наруто, а Хатаки смотрел на это, чтобы понять, что может Наруто как враг. Только Забуза сделал шаг, как Намикадзе пропал, оказываясь за спиной мечника Тумана, и подставил кастет к его горлу, пропитывая ветром. «Наруто, не стоит. Мы тут не чтобы убивать», — с ухмылкой сказал довольный кисами. «Почему ты это сделал?» — спросил Саски у Наруто, или держась на ногах. На что Наруто использовал шаринган и вырубил учиху. Хаку хотела убить Саски, воспользовавшись тем, что он вырублен. Увидев это Наруто пропитал второй костет ветром и бросил его в Хаку, пробив грудь, чем сразу убил ее. «Ублюдок!» — крикнул за бузой и хотел отрубить Наруто голову со спины. «Эх!» «Пейн будет долго выобываться теперь», — сказал Кисами, убив Забузу, чтобы защитить Наруто. «Этот меч твой, Наруто. Такой меч не должен находиться без хозяина», — договорил Кисми и бросил один из семи мечей своему напарнику. Намикадзе посмотрел на Хатаки. «Забирайте саски и уходите. Ему недолго осталось. Изран он может не дойти до деревни. Так что поторопитесь», — в гендюцу, сказал Наруто, загнав Хатаки в него. «Почему ты помог?» Спросил Какаши, не пытаясь выйти из иллюзии. «Вам не понять какаши сын, но учихи никогда друг друга не бросят в беде». Что бы ни случилось, напоследок сказал Наруто и они с кисами пропали в шумушине. Какаши быстро взял Саски и достал укуна своего сенсия, после чего появился Мината, который забрал Саски в деревню, где его положили в больницу. Через пару дней остальные члены команды семь прибыли в деревню. Какаши в кабинете Кагина и Денис Минато все рассказал. То, что Наруто убил Хаку, а его напарник убил Маму Забуза. И теперь Наруто стал одним из семи мечников. Про там и Шаринган тоже упомянул. Рождение. Так прошел месяц и на днях должен был начаться экзамен на Чунина. Но было одно но за день до начала экзамена в сторону Канохи двигались молча два шиноби в черных плащах и с красными облаками. Уже когда они были около моста, который ведет к воротам, появились два джанина. «Кто такие?» — спросил Асума, смотря на незнакомцев. Наруто, приподняв шляпу, активировал шарингом. «Черт», — сказала Куриной, понимая, что это Наруто Кисуми, про которого все знали из книги Бенва. «Наруто, ты должен понимать, что я не могу тебя пропустить дальше и обязану арестовать тебя», — сказал Асума, доставая кастеты. Кисами хотел сами Амихадзе, чтобы помочь на Микадзе, но Наруто схватил его за руку, давая понять, что пока рановато показывать козырь, и они отпрыгнули чуть назад. «Да, Наруто, ты стал быстрее, чем в детстве», — сказал Гай, смотря на ученика. Неожиданно для всех появился Минато Санбухакаги. «Никому не нападать без приказа», — сказал приотказным тоном Минато, смотря на сына. «Минато на Микадзе, желтая молния Канухи, сказал Кисами. Видя перед собой Шиноби, который стал легендой при жизни. Куриной, Асума, возьмите на себя кисами. Я возьму его, ответил Минато и напал на Наруто. Этого Наруто ожидал и, загнав Минато в Гиндюцу, показал про Рачимару, который покинул их организацию, про его план. В иллюзии Минато сказал, что скоро у Наруто будет брат или сестра. На что Наруто улыбнулся впервые за долгое время. Подойдя к кисами, они сложили печати после чего появилась большая волна воды, в которой пропали оба отступника. Хакагисама, вы как? Спросил ворон Икаги, понимая, что он был в Гиндюцу. Все хорошо. Об этом никому ни слова. Расходитесь по делам, через час начала первого этапа, спокойным голосом ответил Минато, а пропал в желтой вспышке. Первый и второй этап прошел спокойно поскольку Минато усилил защиту деревни и всех сенсоров расставили по местам так, чтобы они сразу могли почувствовать посторонних. На третьем этапе только Гара отличился и потерял контроль над Биджу. Но Намикадзе с Фугаку смогли быстро его подавить. Из команды семь Саски и Сай получили звоняние Чунина, а Сакура, проиграв на, осталась Генином. Саски пробудил двух Тамуэна и Шаринган, с той на мосту, где бились против Забузы. Так прошло 8 месяцев. За это время Кинаха менялась в лучшую сторону. И случилось еще кое-что у Минато с Микатой родила дочка. Ее назвали Киоши Намикадзе. Многое понимали, что она настрадается в жизни из-за Наруто. Ведь его считали гениальным Шиноби, которому многие пророчили, стать тем, кто оставит свое имя в истории. Когда маленькую Киоши привели домой с роддома и положили спать в кроватку, появился Наруто и смотрел на нее. Пока его не видят. В один момент Наруто снял с себя кулон, который когда-то Микота повесила ему на шею при рождении, и молча повесил его на кроватку рядом с головой Коши. После чего поцеловался сестренку в лоб. Услышав шаги в сторону комнаты, он пропал в шумшине. В комнату зашли Минато с Микотой. «Значит не успели», — с грустью в голосе сказал Мината, видя кулон на кроватке дочери. «Главное, что он видел ее, скрывая грусть», — сказала Микота и смотрела на кулон. После, Минато убедился, что дочка спит и покинул комнату с женой. Но они не смогли заметить кое-что, ведь Наруто не мог оставить сестру просто так. Потери организации. В этот же день Наруто уже был на базе Акацуки, где сидел на балконе и любовался дождем, держа маску в руках, подкидывая ее. «Все-таки хочешь это сделать?» Спросила девушка, смотря на Намикадзе. На что Наруто кивнул головой, что хочет. «Эх, ясно все с тобой, Намикадзе». Хоть ты и не говоришь, но по тебе очень сильно видно, что ты хочешь помочь им, даже став отступником, с грустью сказала девушка, смотря на Намикадзе, который перестал подкидывать маску и жал ее в руке. Наруто не занят. Спросил Кисами, захотят в комнату Намикадзе. Наруто убрал маску, чтобы Кисами ее не видел. Наруто окинул своего товарища взглядом. Знаю, как ты хочешь, иди на это задание. Но не сегодня мы с Сасай отправляемся заодно хвостом. «Ты останься тут», — с ухмылкой ответил кисами, довольный собой. На это Наруто активировал Шаринга и загнал кисами в гендюцу, но ненадолго, так как сами да помог выйти из него. «Да ты все сильнее становишься в гендюцу». «И да, я тут узнал новость, Шисуючиха был убит», — напоследок сказал кисами, пытаясь отдышаться, выходя из комнаты. На что Наруто выпустил свою ки, дав понять, что хочет побыть один. Канан покинула комнату на Микадзе, идя за кисами. Парень встал на ноги и, сложив печать, выпустил огненного дракона в небо. Ведь за время, пока он был в Канухе, он часто видел Шису и хорошо с ним общался. Черноволосый знал, что огненный дракон – любимая техника Шису и использовал ее как прощание с одним из учих. О том, что умер Шису, узнали и остальные, но только Кисами понимал, что Нарут очень сильно ценил свой клан как никто другой, и хотел помочь парню с этой болью. Но было задание которое нужно выполнить, и трое кацуки выдвинулись в путь Сасаря, Дейдара и Кисами. Через неделю с задание вернулся только Дейдара с Самиходой в руке. Наруто, видя это, понимал, что Кисами умер пошел к себе в комнату. «Наруто забери его», — крикнул Дейдара, держа Самиходу. «Помолчи немного, Дейдара. Сейчас ему нужно побыть одному», — сказал Пин и отправился к себе. Когда Дейдара отправился к врачу из организации, то Наруто загнал его в Гиндюцу и смотрел, что было на задание. Через пару минут Наруто увидел, что на них напали неизвестные люди, которые перехватили Однохвостого и убили Кисами и сасаря. а Дейдара смог уйти живым, чтобы передать сами ходу. Из-за этого Наруто пробудил Мангёк её, видя смерть своего друга. Пошли кровавые слезы из глаз на микадзе. Это увидела Канана вывела Дейдару из Гиндюцу, и отвела Наруто к врачу, чтобы тот перевязал свои глаза. Так Бринит проходил с поиской пару недель. За это время он узнал, что Кокозу с Хидоном хотят отправиться в Храм Огня, чтобы Кокозу мог заработать на монахах, а Хидон принести жертву. Тогда Наруто и решил сделать выбор и ночью отправился за Кокозу с Хидоном незаметно для всех. Немного придя заранее, он смог предупредить монахов. Те понимали, что на Микадзе один из них и прислушались к нему. Придя туда Кокозу и Хидан никого не нашли и решили пойти дальше. В один момент они нашли одного из Шиноби, за которого неплохо заплатят. Ихидан убил его, а Кокозу, взяв тело, пошел в обменник. Намикадзе заметил Асуму и Шикамару с Джанинами Канухи. В этот момент Кокозу вышел с деньгами из обменника. Новая жизнь. Наруто решил для себя, что нужно вмешаться, ведь Асума один из двенадцати, как и он. Также Намикадзе знал, что Курина беременна от Сарутиби. О, Кокозу, глянь у юбки из Канохи. Крикнул с радостью Хидден и показал на шина Беканахи «Тридцать миллионов рио», — ответил Кокозу, смотря на Асуму. «Шикомару, не лезь, мы не знаем на что они способны», — тихо сказал Сарутоби, оценивая взглядом противников. «Хули так смотришь?» — высказал Хидден и напал на Сарутоби. Битва была по канону. Просто очень сильно нравится этот момент, ребята. Когда Хидан уже хотел пробить себе сердце, Проведя ритуал, Наруто появился перед Хидоном и в последний момент смог остановить его. «Эй, ты чего творишь?» Недовольно выкрикнул Хидон. Но Наруто выбил его из круга и посмотрел на Сарутаби. После чего оказался около него и поставил печать и загнал в Гиндюцу. «Не стоит нападать на того, кто бессмертный. Передай только отцу, я ухожу с Акацуки», — сказал Наруто в Гиндюцу. А сумыши на Беконохе пропали с поля битвы в Желтой Вспышке. После того как Наруто сложил печати, скинул с себя плащ Акацуки и кинул его на землю. Используя стихию огня, он сжег его. «Ты сделал выбор, малыш Микадзе», — сказал Кокузо, понимая, что Наруто хочет покинуть организацию. «Тебе пиздец тогда», — довольно выкрикнул Хидан и напал на Наруто. Наруто, понимая, что его не выиграет у двоих сразу, побежал в сторону леса. Кокузо отправился за ним, как и Хидан. Они не стали жалеть Брюнета и использовали самые сильные техники, понимая, что Наруто живучий. Но Намикадзе был умнее их, а не сильней. Он заранее продумал многие варианты. И когда Кокоза использовал свою самую сильную технику, Наруто подкинул тело незнакомца, который похож на него и скрылся в неизвестном направлении. Брюнет оставил сами ходу с трупом, чтобы не было сомнений. Кокоза найдя труп, как он думал Наруто... Отнес его в обменник, получила около 50 миллионов рио. Новость о том, что Наруто Намикадзе был убит, быстро разлетелась по миру Шиноби. Через пару дней Минато узнал, что сын умер. Намикадзе приказал всем анбу идти в обменник и вернуть тело его первенца в деревню, чтобы с ним могли проститься, как полагается. Они смогли вернуть тело Наруто и похоронили его. Многие считали его отступником, но были и те, кто знал о решении парня стать отступником. Кто знал, что он помог деревне во многом. Когда уже хотели закрыть гроб, Минато заметил на руке метку. Он понял, что это не его сын, чем был удивлен и очень рад, что Наруто живой. Об этом он сказал Микате и Учхам. Чтобы они знали правду о живом родственнике. Но еще больше удивило Мината, что Наруто был дома. Когда все были на похоронах, он оставил мечу безглавливатель в комнате сестры и повесил записку. «Когда станешь, Шиноби, этот меч твой». Было написано на записке. Это удивило семью Микадзе, а сам Наруто был уже очень далеко и передвигался с маской на лице. Долгожданный бой. После рождения Киоши прошло два года. А Наруто не было никаких вестей. Киоши не давала покоя родителям. За два года она смогла разговаривать нормально. Ведь Минато не стал повторять ошибок, которые делал ранее и занимался с дочкой, все свободное время, а иногда посылал клонов в резиденцию. Сама Кёше любила побегать по деревне. И в один такой момент ее забега по деревне, когда Шинабекума прибыли за наследницей кланах Юга, они увидели Киоши, которая пробегала рядом. Твою мать, забираем, сказал Шинабекума, понимая, что девочка может поднять шум. Это дочь Хакаги. Думаю, этим мы сможем надавить на Канаху. Довольно, ответил Шинабе и подхватил Киоши. Они отправились за пределы деревни через лес, который был неподалеку от выхода из деревни. Но в одного из похитителей прилетел куны и пробил его голову. Тот куна воткнулся в дерево, а шиноби упал. Черт, что такое? С непониманием завопили Шиноби, оглядываясь. Уходи я выиграю время. Райкаги должен их заполучить, ответил один из врагов, достав куны. Ваша ошибка была в том, что вы решили забрать Киоши, сказал появившийся человек в маске и вырубил шиноби кума одним ударом. Ты еще кто такой? Задал вопрос облачник, понимая, что уйти без боя уже не сможет. «Скажем так, я тот, кто проходил мимо и убил вас», — ответил человек в маске и пропал. Шинобикума начали гореть черным огнем и кричать от боли, а девочек в мешках человек в маске забрал. Через пару минут он оказался в канухе. Наследницу клана Хьюга он оставил около клана, а Киоши он доставил в кабинет Хакаги, где был минаты Анбу, которые достали оружие, когда появился человек в маске. «Доченька», — с радостью сказал Минато, обняв дочь. Те, кто хотел выкрасть ее и наследницу клана умерли, кроме одного. «Он неподалеку от того места, где когда-то ты спас Микота», — сказал человек в маске и пропал в Мерцании. «Наруто, у себя в голове», — сказал Минато, понимая, кто был скрыт под маской. На взяв дочку, пропал в Хирайшине. Он оказался дома, где, взяв Микота, они переместились на то самое место, которое сказал Наруто. «Сынок», — громко сказал Минато, — появился Брюнет, держа маску в руке. Микота сразу обняла сына, прижимая его к себе, но появился Данза Шимура Санбукорни. «Арестовать преступника», — сказал Шимура, смотря на Наруто. «Я же говорил, надо было его убить», — ответил Наруто и активировал шарингом. Данза, я сам смогу разобраться с Наруто». Твое вмешательство не нужно», — сказал Минато, давая понять, что Данза может иди куда шел. «Ты тряпка, Минато. Ты не можешь убить сына, потому что он твой первенец», — высказался Шамура и хотел напасть на Наруто. «Вам пора», — сказал Наруто и Микотэ с Киоши и Минато пропали в желтой вспышке. «Поставить барьеры. Никто не должен видеть, как я заберу его глаз себе, довольный собой», — ответил Шамура и снял печать с руки. «За это Шамура ты заплатишь». «За смерть моих братьев и сестер я выверну тебе и сожгу, видишь Шаринганы», — сказал Наруто и активировал Мангёко и Шаринган. Началась битва на Микадзе против Шамуры. Недолгая, благодаря Мангёко и Сасуне, которая использовала Наруто. Он смог убить Шамуру девять раз, но сам тоже пострадал и не слабо. Правая его рука уже просто висела. Так как Данза порезал сухожилия всей на этой руке. Когда настало время последнего удара, Наруто решился на хитрость, на последних остатках чакры, Намикадзе использовал Аматерасу на правом глазе Данза, Тем самым смог навредить Шарингану, который там у него был. Наруто облокотившись на дерево пытался отдышаться. Но он бы не давали этого сделать. Поэтому Намикадзе решил использовать одну технику, после чего пропал в белой дымке. А Шамура умер от Аматерасу. Это подтвердил Ямато с хатой когда прибыли на помощь Наруто. Помощь. Наруто оказался в пещере, откуда вышла девушка. «Опять ты, Намикадзе», — сказала она, смотря на Наруто, у которого висела рука. «Прости, выхода не было», — ответил Наруто с улыбкой на лице. «Ничего. Пойдем, подлечим тебя немного», — взяв парня за левую руку, — сказала девушка и повела его дальше по пещере. Наруто направлялся с девушкой уже по знакомому коридору пещер, пока не увидел его. «Как долго ты будешь стоять у меня на пути?» Спросил мужчина, показывая свой язык. «Пока там находятся они, Арчимару, – ответил Брюнит, проходя мимо. «Да, Наруто-кун, если бы родился ты раньше, ты был бы отличным напарником», — подметил способности намекать Змеиный Змеины «Да, блять. Чуть не забыл. Твой друг Данза умер». «Скажи мне спасибо», — улыбнувшись парировал Наруто и зашел в маленькую комнату, которую сделал Рычимару. «Суки сын», — улыбаясь, — ответил Синин, идя дальше. Так прошло пару дней. Все это время Наруто находился в мире призыва. «Наруто, я узнал, кто убил Кисуми, заходя к Учихе, сказал Синин, зная, что парень хочет мести за друга. «Кто?» «Выпускайки», — задал вопрос Наруто. «Это сделал Пейн, чтобы ты стал сильнее и они могли забрать твои глаза для кокозу», — ответил Рачимару, садясь на стул. «Ты узнал, кого он нанял для этого?» — спросил Черноволосый, готовил уже в голове планы мести. «Да, некой организации, которая только начала показывать себя. Но меня смущает кое-что, в ней состоят двое сынинов. Что-то мне подсказывает, в скором времени они придут за мной, обдумывая свои слова», — высказал Змей, встав и пройдя на выход. Арачимару, ты хоть и отступник, как и я, но в тебе, как и во мне, есть то, чем мы дорожим. У меня это семья и клан. А чем дорожишь ты? спросил Наруто, зная, что этот мужчина не так плох, как думают многие. Давай пройдемся, Наруто. Покажу кое-что, с грустью ответил Сынин, остановившись и взявшись за ручку от двери. Наруто шел с Арачимару, который был рядом, чтобы в случае чего помочь намикадзе. Когда они прибыли в кабинет мужчины, там Наруто увидел большую колбу из стекла, где была девушка, к которой были подключены приборы. Она прекрасна, только я мог, сказал парень, смотря на девушку. «Я знаю, но она недолго еще сможет прожить так», — с грустью в голосе ответил Синин и взял колбу. «Кто она для тебя?» — поинтересовался Намикадзе, не отводя от девушки взгляд. «Это моя дочь Мира, с интересом смотря на Наруто, — высказался Арачимару. Никогда бы не подумал, что у тебя могут быть дети, парировал Намикадзе, повернувшись к снину. Через время не будет, сломав колбу с грустью в голосе, сказал Арачимару, записывая что-то в блокнот. Что с ней случилось? Задал вопрос Наруто, подходя к Арачимару. Она очень сильно больна. Ее мама в свое время умерла от болезни, которая передалась ей. Самое обидное, я могу многое сделать для себя, чтобы ты не умер в бою. Но, сука! Тут я беспомощный, как ребенок, ответил Рачимару, у которого упала слеза на страничку блокнота. Чем я могу помочь? С интересом спросил Наруто, взяв блокнот и начал его вычитывать. Ничем, Наруто. Увы, тут сила не поможет ничем. Только Шиноби, которые служат Даймё, смогут помочь. Говорят, что там есть Шиноби, способные вылечить все что угодно, ответил Синин, выхватив блокноту у Микадзе. «Так может нанесем визит им?» Активировав Шаринган, сказал Наруто, давая понять, что он поможет мужчине. «Нас двое, мы не сможем им навязать борьбу», выдохнув, ответил Сынин, идя на выход. «Я найду еще двоих людей, которые помогут нам. Завтра с утра выходим. Надо будет навестить их», с энтузиазмом ответил Наруто, обогнав Арчимару и локтем, задевая его в бок. Когда пришло время, Арчимару с Наруто появились там, где парень мог попросить помощи, даже когда был отступником. «И чем могу помочь?» Спросил Фугаку, чувствуя Наруто у себя за спиной. «Фугакусан, я не могу просить вас об этом. Но мне нужна помощь клана», — ответил Наруто, поклонившись главе клана. «Я помогу», — сказал Итачи, — «выходи из комнаты на первом этаже». «Ты не думал же, что я буду стоять в стороне?» — спросил Саски. «Появившись в Шумшине, и куда идем?» Задал вопрос Итачи, смотря на Рачимару. «Насчет Рачимару не волнуйся, Итачи. Надо пробраться к Даймё и найти Шиноби, который поможет в одном деле», — высказал Наруто. «Даймё хорошо охраняется. И вокруг него Шиноби, которые равны по силе Каги. Эх, а просто вам будет и ними справиться, читая газету», — сказал Фугаку. «Поэтому, дядя, я пришел сюда», — сказал Наруто. Смотря на Фугаку с Мангёкой и Шаринганом. «Идите к воротам за резиденцией. Я туда пришлю к Эква. Они смогут вам помочь». «И да, Арчимару, не дай бог, что-то случится. Я лично с Минато приду по твою душу, положив газету», — сказал Фугаку. «Они не должны об этом знать. У них и так проблемы за меня немало». Напоследок сказал Наруто и пропал в шумшине, а Фугакуй отправился к Хьюго, так как у них долг перед передучихами за спасение наследницы. Хиаши, Человек-Слова, дал двоих из кланов Хьюго на помощь. Но это было не все, с ними отправился Асума, так как он был должен Наруто за спасение. Жертвы ради человека, когда все собрались они выдвинулись к Дайме. «Поймая, что просто так их не пропустят в главе страны огня, они раздумывали, как и что сделать, чтобы меньше было проблем у них. Я так и не сказал спасибо, нарушая тишину, сказал Сарута, бессмотря на Наруто. Я не мог позволить им убить одну из нас», — ответил с улыбкой Наруто. «Давно можешь говорить?» — спросил Саски, смотря на друга. «Как пару лет», — ответил Намикад, запрыгая по деревьям. «Много проблем с этим было», — вставил свои пять копеек Арачимару. «Да если бы не Арчимару с змеями!» С грустью в голосе высказался Наруто. «Змеи?» Сказал Итачи, вспомнив, что видел змею один раз около Киоши. «Да, Итачи, я знаю, что ты видел одну такую рядом с сестрой с улыбкой!» Ответил Наруто, посмотрев на друга. «Как думаешь нападать?» Спросил Асума, понимая, что без боя никак. «Как сможем?» Ответил Наруто и ускорился. Через сутки быстрого бега. Они оказались перед домом Даймё Страна Огня. Но когда они хотели зайти, появились Анбу. «Не так быстро, малыш», — сказал один из бойцов Анбу, достав куной. «Стойте, мы из Канахи. Нам нужна встреча с Даймё. Это очень важно», — сказал Асума. «Выходи вперед. «Это не важно, вы привели двух отступников с собой», — сказала женщина, по голосу. «Я требую аудиенции», — сказал Наруто, смотря на Анбу. «Ты отступник, у тебя нету права на это». Сказала мужчина и достал канату, но твоя голова будет отличный трофей, договорил боя и хотел напасть. Не вздумай нападать на гостей. Сказала женщина, появившись между Наруто и бойцом Дайме. Да госпожа, ответил боец, собрал оружие. Наруто, давай пройдемся. Мой муж ждет тебя уже очень давно. Сказала женщина. На что Наруто кивнул головой и все отправились за женщиной. Анбу были рядом, чтобы в случае чего защитить. «Ну здравствуй, Наруто», — сказал мужчина в годах, закрываясь веером. «Здравствуйте, Дамё», — ответил Наруто и поклонился. «Как я понимаю, тебе что-то а нужно, точка раз собрал шины беконохи и пришел сюда с ними. Может скажешь зачем?» — спросил Дамё и поднял кружку с чаем. «Дамё, Сама, я знаю, что у вас есть человек, который может излечить от всяких болезней, точка прошу вас, помогите вылечить дорогого мне человека», — сказал Наруто, склонив голову. Допустим, я помогу. Но что я получу в займе? в лоб, сказал Дайме, смотря на намикадзе: Все, что хотите, ответил Намикадзе. Уже очень давно у меня не было учихи в Так ты считаешься мертвым для многих. Возамен на помощь, ты останешься в анбу и будешь служить мне. высказал Дайме, и все были в шоке. Ведь каждый, кто пришел с Наруто, знали, как он любит свободу. Я согласен, Дайме Сама, только вылечить ее, пожалуйста. Арчимару проводит вашего человека. Под присмотром ваших Анбу и шинобиконухи, понимая на что подписался Наруто, высказал он. Хорошо, они отправятся сейчас же ее. иди за тигром, он покажет те, что да, как довольно, что у него есть теперь ответил Даймё. И девушка отправилась на званые Бирания, Чтобы помочь вылечить дочь Арчимару. А Наруто в это время уже примерил экипировку анбу Даймё и взял маску лиса. Но перед уходом, Каждый был предупрежден, что если кто скажет, где находится Наруто кому-либо, будет убит за предательство. Задание отдайме, так прошло полгода. Раз в неделю Лис с другими Анбу отправлялся на задание. Кемероп отправилась, благодаря Шиноби, которая служила Дайме. И когда Намикадзе прибыл за заданием, он заметил, что никто не идет с ним к Дайме, как раньше. Дайме сама вы хотели меня видеть», — сказал Лис, склонив колено. «Да хотел. Я этого не хочу, но выхода нету. Точка, и только ты сможешь это сделать!» Сказал Даймё и достал веер. «Сегодня ты отправляешься в Канаху, и должен убить всех учих!» Договорил Даме, как будто это так и должно быть. «Даймё сама, что бы они ни сделали простите их!» «Я смогу в случае чего их переубедить!» Ответил Лис. «Понимаешь, чего от него хотят?» «Не в этот раз, точка, если ты откажешься, я это пойму!» «Но жертв будет намного больше!» Начал давить Даймё. «Хорошо Дайме само, только скажите за что?» Спросил Лис сдерживая эмоций. «Отряд из Канохи, убил одного из моих советников. Как стало известно, это были учихи». Ответил Дайме и не скрывал злость. «Я понял, тогда я отправляюсь». Сказал Лис и пропал в Шумшине. Но Наруто не покинул кабинет Дайме, а скрыл свою чакру точкой и переместился в темную сторону кабинета точкой, постояв там пару минут. Наруто узнал от дамы и одного из анбу, что они будут должны в случае чего убить Наруто, если тот не выполнит задание. Узнав об этом Намикадзе собрался и выдвинулся в путь. Специально так, чтобы его видели. Передвигаясь к воротам, Наруто решил сделал выбор для себя. Ведь если убить всех учих, то придется убить и маму с сестрой. Намикадзе использовал свою змею, которая была рядом с сестрой, и отправил ее к отцу в резиденцию. Где как раз был Фугаку и Херузин Сарутаби. И Когда змея туда приползла, у нее в глазу появился Мангек и Наруто. Ты заметил Минато поднес палец к губам. Давай всем понять, чтобы все замолчали. Отец, Фугакусан, Лорд третий. Я направляюсь в Канаху. У меня задание отдай мё. Вырезать весь клан за преступление. Прошу вас об услуге, закройте борода в деревне. Я не поволю никому причинить боль клану и семье. Помогать не думайте, не хочу, чтобы вас убили, вы намного нужнее своим родным. Чем я жалкий отступник? Сказал змей, смотря на троих в кабинете Каги. Скажи где ты мы поможем, сказал Мината, понимая, что Наруто человек крайностей. И не будет церемониться ни с кем. В следующий раз отец.Анбудамё не придут за вами, напоследок сказала змея и пропала с кабинета. Собрать всех свободных джанинов, крикнул Минато. Минато, не нужно. я тебя понимаю, как никто другой. Но Наруто дал шанс, сказал Хирузин и задумавшись покинул кабинет Каги с грустью на лице. Ведь когда-то второй Хакаги поступил так же. Он спас своих, чтобы они могли жить. И где-то через пару часов, неподалеку от Канухи. «Были слышны, силы от техник, которые используются...» И когда все закончилось в кабинете Каги появился Наруто. По которому было видно, что бой был нелегким для него... Так мало было живого места у Намикадзе... И один глаз был закрыт. «Не нужно ничего говорить», — сказал Наруто и сплюнул кровь. «Рано или поздно она пробудит его...» «Прошу тебя, отец, передай его...» ее договорил Наруто и вырвал себе глаз... После чего пропал, оставив после глаз с Мангёко и лужи с кровью. Минато начал везде искать Наруто. Но не смог найти, только капли крови в комнате Киоши. Которая спала и Минато заметил, что на лбу Киоши были следы крови, от губ. «Прости сынок», — слезами сказал Минато, сдерживаясь, чтобы не закричать. «Фугаку все», — сказал Микота. Так как у Минато не хватило сил сказать про Наруто. Но кроме учих, семьи Каги и херузинда это никто не знал. Узнав, что Наруто пал в Бусаске, пробудил Мангеок и Шарингом. Взросление Киоши, также ли года, но для троих людей. Фугаку, Мината Хирузена. Наруто считался на уровне Скаги не за силу, а за его понимание и умение правильно продумывать ситуации наперед. Со временем Хатаки тоже узнал, что сделал Наруто. Ум признал одного из своих учеников, как Шиноби, который мог стать Каги. И за ним пошли бы многие за его действия. Но увы, этого не случится, ведь Наруто умер, как все думали. И когда пришло время Киоши пошла в Академию Шинаби. Ведь за пять лет Минат обучал дочку и в этом клан Учих помогал ему в этом. Особенно помогал Саске, так как считал это его долгом как друга. И Тачи стал клана Учих. И в храме Учих как напоминание об истории клана. Поставил две фотографии Наруто и Шисуэ. Как памяти тех, кто остался в тени. Защищая честь клана. Точка, и отдали жизнь ради него не думая о смерти. НЕ кто из учих не был против так как все учихи знали об этом. Точка. Вернемся к Киоши. Точка. Многие кто из детей знали что Наруто ее брат и отступник. Который умер пытались как-то сделать больно юный на Микадзе, и В один из таких моментов Киоши пробудила свою шаринга. И никто больше не смел к ней подходить. Ведь все понимали что Шаринган один из сильнейших дадьются от деревни. Точка. Она как и Наруто. Не просила помощи у отца. Чтобы тот заступился за нее или что-нибудь сделал с ее обидчиками. Ее классный руководитель был рад, Мурат. ветерука когда учил Наруто, а теперь Киоши. Умина видел, что она во многом похожа на Наруто, чем на родителей. Но характер у нее от Мината. И не могла сдерживаться долго в чем то О. Плюс воздействие клана Учих Чех себе знать. Наруто повезло, он мало времени проводил в клане и не видел надменность с их стороны. Но Киоши не повело, она видела все это, и понемногу начала принимать их черты. Что не очень нравилось именно как учитель. И когда Киоши хотела показать свою надменность. И рука достал куну из-под стола и кинул его в сторону Киоши. Чтобы вы понимали, этот токунный, который когда-то использовал Наруто. Чтобы прикрепить свое личное дело к доске. В твоем возрасте Киоши, твой брат -точка учился и был один из самых умных учеников Академии. И никогда не показывал свою надменность как Тея. Даже зная, что он сильнее всех в классе. Он ни раз ни на кого не напал без причины. Только в случае обороны. Выкрикнула рука, вспомнив Наруто и его крови. Я поняла и рука Сенсей. Отпустив голову, сказала Киоша, задаваясь над словами учителя. «На сегодня уроки закончены. Завтра все должны принести готовые сочинение. точкам тех, кто вдохновляет вас и почему», сказала рука и покинул кабинет. Этого задания не было по программе. Точка просто и рука захотел добавить чего-то новенького в обучение. И побольше узнать об учениках. когда Киоша пришла домой. Точка она сказала Микота задание что пошла его делать к себе, в комнату. Микота приготовив покушать решила зайти к дочке в комнату. Зайдя она увидела как Киоша сидит и смотрит на меч. «Мама скажи мне о братике», сказала Киоша несмотря на Микота. Твой брат был один из сильнейших шиноби своего поколения. Многие его считают отступником. Но они все ошибаются, твой брат сделал многое для деревни и клана, отдав при этом свою жизнь. Слезами вспоминая сына, сказала Микота и села на пол. Тогда почему он умер, рассчитался один из сильнейших шиноби своего поколения? Вот дядя Саски Сатачи живые, сказал Кеуши и только потом заметил, что Микота и села на пол. «Потому что твой брат выбрал сложный путь, точка, у него много раз был выбор пойти по легкому пути много избежать, точка, но он не стал по нему идти, ведь когда придет время, не каждый шиноби отдаст свою жизнь, чтобы другие жили», — сказал Минато, появившись в комнате и обнял Микота. Киоши, махнув головой, взяла тетрадку и что-то начало писать, точка, как бы Минато не захотел узнать, что там. Но не мог, так как Киоши не давала ему этого сделать. «Помощь из ниоткуда, на следующий день». Киоши, проснувшись в академию, собралась и взяла тетрадку. Точка, придя в академию, где когда прозвенел звонок, и рука начал вызывать к доске. Точка, по одному начали выходить и рассказывать. Многие были в восторге от прошлыми Каги или элитными Джанинами. Точка, и когда пришло время Киоши выходить к доске, она держать тетрадку, прижав ее к себе, спустилась вниз. И встал лицом к классу, мое сочинение будет о Шинобе, который остался в тени. И отдал свою жизнь за клана и А точнее о Наруто на за отступники, которым бил старейшим клана Учиха Канахи. И этим самым сделал деревню лучше. Даже став отступником, он не забывал откуда он. И с класса начались раздеваться смехи. Но когда в аудиторию прибыли Джанины, Какаши, Асума, Гай и Саски. Смех тут же прекратился. Так вот, вы и спросили, кто и кем вдохновляется. Многие назвали прошлых за их силу. или Джанина в деревне. Но я не все, для меня только мой старший брат Наруто Намикадзиучиха. Будет тем, кто вдохновляет меня. И дает мотивацию становиться лучше. Я готова пойти по такому же пути, как и он. Если так деревне будет лучше, как посчитал мой брат, сказала Киоши из ее глаз пошли слезы. Наруто был брат. Если бы узнал точка, что ты Киоши не судишь его, за то, что он сделал, сказал Саски, закрыв глаза, вспоминая друга. «Садись, Киоши», — сказал Рука, понимая, что Киоши не просто похожа на Наруто, точка, а то, что она хочет стать, как ее брат. И Джанины пропали из аудитории. Так прошло еще два года. И по новым правилам, ученики Академии один раз в месяц ходят с Джанинами на задание, но не серьезные. Чтобы они не пострадали. Точка, она пришла очередь Киоши отправиться на задание с Какаши, Сакурой и они еще двумя и Чунлиными. Задание было самое легкое – провести разведку. И вернуться назад, в бой не вступать. Когда они прибыли, в маленькую деревню точка, и начали осматриваться, их окружили Шиноби в белых плащах. «Так-так, Какаши Хатаки, и что ты тут забыл с детьми?» – спросил мужчина смотря на Хатаки. «Да по-любому опять прогуливаться с ними», — парировала женщина, стоя на крыше. «Мы просто проходим мимо, вот и все. Мы направляемся в Кума по заданию Хакаги», — сказал Какаши, — зная, кто стоит перед ним. «А это значит дочь Мината и Микота. Очень сильно похожа на них», — сказал мужчина, оказавшись позади Киоши и хотел ударить по шее. «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил Киоши несмотря на врага, так как понимала, что приставила к нему Куной. Неплохо, может, ты сможешь стать заменой для своего брата. Задумчиво высказала женщина и бросила куна с киоши. И вдруг какаши с Сакурой и Чунинами был вырублен, точка, был пойман двумя пальцами. Может, попробуешь со мной? спросил неизвестный в капюшоне. Я не против, выкрикнула женщина и хотела одним ударом сверху в убить соперника. И это все. Задал вопрос неизвестный, поймав ее ногу над своей головой. Иди куда шел? «Не стоит тебе лезть куда не нужно», — сказал мужчина, тянув время. «Ты как Киоши?» — спросил неизвестный, посмотрев на Киоши. Все хорошо?» — договорил неизвестный и начал глазами осматривать ее. На что Киоши кивнула головой, что «да». И на неизвестного захотели напасть — Шиноби, которые были спрятаны вокруг. пони Киоши, никто не должен знать, что «да» как «точка», она «знай», если спросит «скажи.» у Чихи никогда друг друга не бросят в беде. Что не ни случилось, ай неизвестный начал вырубить всех Шиноби, но сначала вырубить Киоши. Чтобы не мешало ему неожиданная встречи. И когда Киоша очнулась, то увидела канаху. И какаши с командой, которые были рядом. Все хорошо? спросила Микота, смотря на дочку. Да, мамочка, ответила Киоши и обняла Микота. Какаши, что там случилось? спросил Минато, заходя в палату. Мы наткнулись на врагов, точка, но потом меня вырубили, я ничего не знаю. Дальше ответил какаши, пытаясь что-то вспомнить. Нам помог человек в капюшоне. Вставила свои пять копий инкоши. Кто он такой? Спросила Микота внимательно, смотря на дочь. Я не знаю, кто он такой, точка, но он сказал, Учихе, никогда друг друга не бросят в беде. Что бы ни случилось. Сказала Киоши последние слова вместе с какаши. Который знал их и уже слышал. И все посмотрели на хатаки, который вспомнил человека, который это сказал. Какаши сказал Микота, выпустивки Ки. На задание в стране Эти сказал Наруто. Когда я спросил, зачем он помогает. Сказал Какаши, понимая, что Наруто жив и не бросил сестру в беде. Минато не сказал ни слова, покинул палату. За ним пошла Микота, у которой пошли слезы. Какаши сен, вы уверены, что это он? Спросила Киоши, которая не помнит своего брата. Да, Киоши уверен, только Наруто мог так появиться в последний момент. И не ради нас, а чтобы спасти тебя, ответил Кокоши достал книгу. Минато в это время уже был в кабинете Каги и думал точка, где мог находиться Наруто, чтобы оказаться в той деревне точка, и смог найти только пять деревень поблизости. близости он отправил туда Нбу и Джанина в, точка, чтобы они просто смогли узнать в какой деревне находится Наруто точка, но не вступали с ним в разговор а тем были в бой. И через три дня шиноби вернулись. И сказали что не смогли найти ничего по Наруто точка, кроме двух детей, у которых фамилия Намикадзе им по три года. Минато понял, что Наруто уже стал отцом, точкой и ночью сам отправился в ту деревню с и Киоши. Чтобы хотя, взглянуть на них, точкой по прибытию туда Минато уже знал, в какой дом ему надо идти, точкой и когда он постучался в дверь, ему открыла девушка в голубыми глазами. «Здравствуйте, вам чего?» — спросила девушка, смотря на семью Хакаги. «Я знаю, что тут живут двое детей», — ответил Минато, смотря на девушку, понимая, что это жена Наруто. «Любимая пропусти их», — услышал все из дома. И они зашли в дом, где увидели Наруто, который сидел с детьми и читал им книгу. «Сынок», — сказала Микото со слезами и обнялась, и прижимая его к себе. «Папа, а кто они?» — спросил мальчик, смотря на Микота. «Я твоя бабушка с слезами», — ответил Микото, смотря на внуков. «Бабушка» с непонимание, сказал мальчик, смотря на Микота, а потом на Минато, значит ты дедушка, с улыбкой договорил мальчик и Минато обнял его. Правильно думаешь, Шисуй, Мадара это ваша тетя, сказал Наруто, посмотрев на Киоши. Но Киоши дошла к Наруто и обняла его. Спасибо, что с детства присматривал за мной, сказала Киоши, который по пути Минато все сказал. А да, как всегда забываю, что ты это моя любимая жена Кимира, сказал Наруто и вырвался из объятия Микота, обнял любимую. «Мы рады за вас», — сказала Минато, понимая, что Наруто не просто так сделал. Чтобы все его посчитали мертвым. Всю ночь они провели в гостях у сына. Точка, утром они вернулись в деревню. И никому не сказали, что видели Наруто. Неудачное задание. Утром Киоши не пошла в Академию, так как не смогла. Точка, Минато попросила Рука, чтобы тот сказал, что Киоши приболела и немного. Чтобы не было подозрения. Намикадзе создал клона, которого отравил в резиденцию. Отцам отравился домой, чтобы обдумать все. Ведь не каждый день узнаешь, что ты дедушка. Так прошла неделя, и Киоши уговорил Кокаши взять ее на задание. Чтобы набираться опыта в будущем, точка, и с разрешениями на ты согласился, и точка понимал, что куда они направляются, есть риск нападения. И с ними было отравлено еще пару команд, но уже щуняными и джанинами. Но вы через четыре дня вернулись только четверо шиноби назад в Канаху. Минато видя ты не хотел верить, что его дочь и ученика убили на задании. Но понимал, что это возможно, пытался сдерживать свои эмоции. Хакагисама, мы попали в засаду. Нас окружили и напали, сказал Чунин, стоя на ногах еле-еле. Что с Киошей и Кокаши? Задал вопрос Минато, чтобы понять. Киоши с кокаши в плену. Какашисан не хотел оставлять вашу дочь Одну и сам сдался в плен. Чтобы не рисковать нами, отрапортовал Джанин. «Передайте, где они на вас напали. Кто это был секретарю?» Свободно выпустив свою кисть, сказал Намикадзе, повернувшись в другую сторону. Сынок тихо сказал Минато. Намикадзе отправился домой. Чтобы все сказать, Микоте. Ум понимал, что если что-то случится, в этом будет только его вена. Идя мимо темных переулков, Минато затащили в один из них. Что случилось? спросил Наруто, смотря на Мината. Мината все спокойно объяснил и сказал про задание. Она взяла меч. Задал вопрос Наруто, смотря на отца Нет, с грустью ответил Минато, и Наруто пропал в хера Наруто переместился в комнату Киоши, взяв меч, который он когда-то ее оставил. и отправился на поиски Шинобиканахи. Благо то что змей, которую оставил Наруто. Приглядывать за сестрой была с ней точка. Закрыв свой один глаз, он смог увидеть через змею, где они находятся. И что творится вокруг них. Разводав обстановку, Наруто увидел какаши, который наблюдал за змеей точка и показал пальцами количество врагов точка. После чего змея заползла назад, под одежду Киоши. Чтобы ее не смогли заметить точка, Наруто выдвинулся, поняв где они находятся. Накинув капюшон, он пропал в Хирайшине. «Джирайя, что будем делать?» Спросила женщина, смотря на Кокоши. «Не знаю, но с Какаши не стоит играться. Он опасный противник». Ответил Синин и бросил свой взгляд на Киоши. «Только если Какаши согласится примкнуть к нам», — договорил Джераль, достав куны. «И как легендарные Синин докатились до этого?» — спросил Какаши, пытаясь выиграть время. «Неважно хатаки, выбирай или ты присоединишься к нам и будешь жить. Или мы убьем Кеоши. Тебя высказала женщина пропитав свою руку чакрой и получался скальпель. «Я согласен, только отпустите остальных. Чтобы они могли вернуться домой», — ответил Какаши, пытаясь ввести врагов в заблуждение. «Не получится», — сказал появившийся человек и пробил Киоши грудь точкой, но его удар на себя взяла змея. И все почувствовали страшную чакру, от которой так и несло смертью. Черт, он тут, сказал Цунади, понимая, что пришли за шиноби из Канохи. Нас больше теперь сможем задавить числом его, сказал мужчина, вытащив куны. Ты будешь первым, сказал Наруто, появившись за противником, пробил его грудь мечом. Сука, выкрикнул Цунади и напал на неизвестного в капюшоне. «Какаши, забирай всех и уходите. Точка передай Асуме пора собрать всех стражей, сказал неизвестный Ицепи, что сдерживали какаши спали. Хатаки взял Киоши и остальных Шиноби. Благо кто-то мог сам передвигаться. Точка, и когда они уже были далеко, у Киоши в руке появился меч. Точка, весь в крови, и с меткой Хирайшина. Прощай, друг. Через два дня, после задания. точка Между Храмом Огня и Конахой, появилась большая Будда. Точка, что ознаменовала, собрание всех стражей. Точка Асума заметив его поцеловал дочку и собрался. «Ты надолго?» Спросила Курина, видя что Асума собирался. Не знаю, любимые, но постараюсь побыстрее. Ответил Асума и хотел закурить дома. «Только попробуй закурить», — высказала Курина выпуская кип. «Ладно, понял», — ответил Асума, видя жену в злом состоянии. Куриной, такие собрания не заканчиваются хорошо. Если что случится, эту повязку передай Мирай». Договорил Асума, став серьезным, пропал в Шумшине. «Только вернись», — напоследок сказала Куриной, хоть и злилась на Сару тебе за его привычку курить. Но любила его больше всех. В течение дня все стражи собрались в лесу. Где стоял Наруто с повеской стражи? Зачем призвал Наруто? Спросил один из монахов смотря на Намикадзе. Черикусан, сейчас мы как никогда. Нужны, чтобы решить вопросы ответил Наруто с серьезным лицом. Про Акацуки этих приспешников мы знаем. Но ты забыл малыш Намикадзе. Мы не влезаем в конфликт шиноби пяти стран. Сказал Казума, понимая, что хочет Наруто. «Я знаю, но если мы будем стоять в стороне... Многие умрут просто так. Мы можем помочь ему избежать жертв», — пытался убедить Наруто. «Не будем все забывать, что Наруто... Один из нас и помог, когда к нам пришли Акасуки. Мы должны вернуть все этот долг, как и полагается, вставил Асума, заколив сигарету. Прости, Наруто, но нет. Пять стран сами по себе. Мы не можем вмешиваться, сказал святой пропал». Когда вы поймете, что я был прав, будет поздно как и всегда.э, Но все, кто погибнет на вашей совести. Ответил Наруто и пропал в Хирайши, не забрав Асумы с собой. Он доставил Сарута бивка нахуй и пропал. После того, как Саруто вернулся, Минато спрашивал, что там обсуждали. Но Асума не сказал ни слова про собрание, что там было. Через пару недель. Асума с командой 10 отправились на задание. где наткнулись на кацуке. И Асума Сарутаби был убит. Когда об этом узнал Наруто, он прибыл в Канаху на похороны Сарутаби с детьми и женой. Чтобы отдать дань уважения одной из двенадцати стражей и попрощаться с Сарутоби. как когда уже Наруто хотел уйти из деревни, его остановила Куриной. Наруто окликнула Курином брюнета. «Да!» — ответил Наруто с грустью в голосе. И повернулся к Куриной лицом, где заметил, что на дочке Асумы был платок знаком стражи. Простите, куриной и сан. Но я не могу, это могут сделать только в храме. Сказал Наруто, поняв все уже без слов. Я поняла, думаю, он был брат. Бы зная что ты пришел к нему, ответил Куриной, зная, что Наруто. Хоть и отступник деревни, но всегда ценил семью, клан и стражей. Через пару дней Намикадзе узнал, что и храм огня пал, от руки Акацуки. и один из знакомых сказал, что акацуки идут в канаху. Чтобы забрать девяти хвостовый и убить Каги, Наруто понимал, что времени у него маловато. Чтобы все подготовить к бою за деревню и точка взяв кастеты и одев протектор канухи, он вышел из комнаты. «Папа, а ты куда?» — спросил Мадара, глядя на отца. «Надо-ка кому помочь». «Смотри, Мадара, пока меня не будет, ты Шису охраняйте маму», — ответил Наруто, присев на корточки. «Ты же не думал, что отправишься один?» Спросил Арачимару появившись из ниоткуда. «Если я не вернусь, кто-то должен будет присмотреть за ними», ответил Наруто дав понять, чтобы змей остался тут. «За это не переживай. Если что случится, есть люди, которые присмотрят за ними», возразил Синин, доставку Санаги и свою старую бандану. И Наруто пропал в Хирайшине с Санином. Начало битвы, и когда Наруто с Арачимару оказались в Канахе, они заметили, что нападения еще не было. Змей, решил все сказать Минато о нападении. Наруто решил навестить боевого товарища. И просидел минут 10 на кладбище, пока туда не пришел один из десятой команды. «Привет, Наруто», — сказал Нарусьев рядом. «Здравствуй, Шикамару!» Ответил Наруто смотря на Шикамару, который поставил зажигалку с Арутаби. «Вот скажи, Наруто. Ты всегда появлялся в последний момент. Почему ты не появился тогда, когда был очень нужен?» Спросил Шикамару, смотря на могилу Сенси. Не вздумай на меня это скинуть Шикамару. с Асума был сильным Шиноби и не за его отца. Точка, который был Каги. Точка, а за его силу воли и умею просчитывать наперед, ответил Намикадзе и пропал в желтой вспышке. Наруто оказался в доме родителей. Где Киоши с Микота готовили кушать. Точка Брюнет не стал ничего говорить. Точка, ему было достаточно на миг увидеть их улыбку. Точка, и тихо пропал в шумшине. Наруто, сказала Киоши, посмотрев в сторону дверей. Тебе показалась доченька. Если бы он был тут, он по-любому бы дал знать, ответил то с улыбкой, смотря на дочь. А в этот момент Наруто глядел, как во дворе дома Куриной. Бегает Мирай и старается бросить правильно куной. «Доченька, ты где?» Выкрикнула Курина, выходя во двор. Куриный сын сказал Наруто, появившись перед Мирай. «Наруто-кун», — ответил Курина видя на Микадзе с кастетами. «Вы кто еще такой?» Спросила Мирай и навела куной в сторону Наруто. Я Наруто Намикадзиучхо, отступник ранга И хороший друг твоего отца, сказал Наруто присев на корточки, смотря в глаза юной наследницы Сарутаби. Что? С страхом на лице ответил Мирай и начала отходить назад. Ведь все знали, что Наруто Намикадзиучхо отступник. И об этом говорили в Академии, когда зашла тема насчет клана учих. Доченька не бойся, это друг твоего отца и он последний из храма огня. Прижав к себе дочку, сказал Куриной. Но мама еще не успокоившись с страхом ответила Мирай. «Это костер твоего отца. Точка. Думаю, он хотел бы точка чтобы я передал тебе их и обучил тебя», сказал серьезно Наруто, вставая и выпуская свой ки. «Курина Исан, вам лучше спрятаться где-то. Сейчас в деревне будет бой», — договорил Наруто и пропал в Шумшине. Куриной махнув головой взяла дочку, и они отправились в убежище точка куда уже больше половины деревни отправили точка и когда уже Акацуки были около ворот точка Наруто заметил тех, кого не думал встретить больше потери. Когда Наруто увидел их он был в шоке. Ведь он не мог поверить своим глазам что это случилось. Ты как будто призраков увидел сказался этот глядя на Наруто. Вы же сказали что не вмешивайтесь в проблемы пяти стран, ответил Наруто приготовив кастеты. Даже не думай нападать, малыш малышн. Ты слабее любого из нас, высказал Казума, достав оружие. Асума недолго протянул против нас, а ты сразу умрешь. С улыбкой сказал мужчина и решил убить Наруто с одного удара. Но Наруто достал свой казарь из рукава и в его глаза появился мангек и ушаринган. Этого никто не ждал и стражи были удивлены, что у Наруто два глаза с мангеок и «Что же значит без бони не обойдется?» — сказала Сита, понимая, что Наруто по силе сейчас как они. «Чирикусан где?» — спросил Наруто, не видя его среди врагов. «В обменнике, где же еще ему быть?» — ответил появившийся Кикуза. «Я же говорил, что это аукнется, тихо высказал Наруто, вспоминая своего дугая наставника. «Ничего, скоро с ним увидишься!» — уебок выкрикнул Хидан и хотел убить Наруто, используя косу. Техника теневого подражания, услышал Наруто и увидел Шикамару, который поймал Хидана в тени. Рассинган, выкрикнул Минато, появившись с Какаши атаковали Кыкузу. И появились Учихи во главе с Итачи. Не думал, что придется биться против всей деревни, сказал Пейн, глядя, как собрались все джанины. Твой противник я, ты ответишь за кисами, выкрикнул Наруто и напал на Пейна. И началась битва Стражей и Акацуки против Шинабиканухи. И с полдня по деревне раздавались шумы боя. И в конце концов, Наруто смог убить Пиюна, зная его слабости. Но не бывает, что каждая битва без потерь. Когда битва закончилась, Наруто... Держал тело отца на своих коленях и видел, как ушла его жизнь. Это многие видели и поняли. Что теперь Канаха осталась без Хакаги. А на Микадзе-младший встал и понес тело отца домой. Микото, увидев Минато мертвым, хотелось держаться, но у нее началась истерика. Киоши пробудила в шарингом. Наруто хоть и многое видел. Но не смог нормально перенести смерть отца. И вырубился, его забрал Арачимару, не в Шумшине. Начало месте. В этот же день были похороны всех, кто погиб в нападении на Кинаху. Наруто не смог прийти, так как Арачимару вырубил его, чтобы на Микадзе мог отдохнуть, а то он и так много чакр потратил сил на бой. Так спустя месяц Наруто узнал, что клан Учих был вырезан. Точка Саски, Итачи, Изуми, Киоши и Мирай. Спаслись с деревни. Точка Кушина, Фугаку, Микота, Курин и Херузин, понимая, что детям нужно время, чтобы покинуть деревню. Нужно было выиграть время. Арчимару встретил оставшихся из клана учих у себя на базе. Точка Киоши хотела поговорить с братом. Но не могла его найти, пока Арчимару не зашел в комнату. Арчимару-сана где брат? Спросила Киоши, не зная, где еще искать Наруто. Наруто сейчас тренируется в пещере Рьючи. Тебе лучше тоже начинать тренировку. Твоим сенсеем Будую. Ответил Змейный Санин и вышел из комнаты. Киоши хотела что-то сказать. Но Арчимар уже вышел из комнаты. Саски с итачи изуми пытались понять, что пошло не так. И кто причастен к убийству всего клана. Пока у них не подбежали двое маленьких детей. Вы еще кто такие? спросила Мадара, смотря на с подозрением. Мы друзья Наруто, ответил Саски, видя в ребенке копию Наруто. Папа закричал Шису, и появился Наруто с большим свитком за спиной. Шису не кричит и так мама спит. Ответил на Микадзе с улыбкой на лице и посмотрел на Учих. «Вы что тут делаете?» Договорил Наруто, брав на себе за спину. Клана Учих больше не существует!» С грустью ответил Итачи и вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Что, блядь?» Переспросил Наруто, не поняв. «Пока мы были на задании клана, точка Ха всех убили, выкрикнул Саски и повернул голову в другую сторону. Чтобы его слез не было видно». Мама, только я мог сказать Наруто, поняв, что сказал Саске. «С нами прибыла Киоши и Мирай. Курина Исан, Микот Исан и Хирузин Сама, выиграли нам время», — сказала изумевидя на лице Наруто злость и грусть одновременно. Наруто тихо-молча покинул комнату. И все, кто был на базе, почувствовали эту чакру, от которой так и веяла смерть. Но Арачумару быстро успокоил Наруто и отвел его к себе в лабораторию. Ведь не зря же Сынин пропал в свое время на два года. Арачимару, когда пропал, отправился на поиски Биджуточка и смог найти Пятихвостого, которого хотели запечатать точкой, но Арчимару не дал этого им сделать. И сам запечатал его в свиток. Так шло время, и про выживших учих забыли. Думая, что они умерли уже точкой, и когда было собрание Каги, Наруто собрался туда точка, появившись там с Саски и Тачи. «Опаньки не думал, что кто-то из учих остались в живых», — сказал Райкаги в виде троицу. «И со всем уважением к вам, Каги, но прошу вас покинуть этот кабинет, кроме вас, Хакаги», — сказал Наруто и активировал шарингом. «Не думай, что твои глаза что-то смогут против меня», — ответил пятый Хакаги. «За убийство всего клана учих, точка, за предательство деревни и чести, Каги, я пришел убить вас напрямую», — сказал Наруто, достав два кастета. «Кто-то встанет на пути. Будет убит вместе с Хакаги», — договорил Итачи. «Против нас у вас силёнок не хватит», — сказала Мизукаги, смотря на Наруто. «Мизукаги, не стоит недооценивать нас. Прошу вас, Кагикума, вы, Ивы, Суны и Тумана. Дайте нам сделать, зачем мы пришли», — пытался убить Наруто по-доброму. «Убьёшь меня, начнется война», — сказал Хакаги, пытаясь выиграть время. Тогда я Наруто на Микадзе к войне высказал Наруто, выпустив свою ки-ки «Не стоит ее начинать, во сколько трое?» Она с тысячи, сказал Райкаги, смотря на учих. И троечих переглянулись между собой. Если вы сейчас не уйдете в сторону. объявил Четвертую мировую войну. Точка, после Акацуки, вы будете как дети для нас, серьезно, сказал Наруто и пошел в сторону Хакаги. Не так быстро, сказал боец Анбу. Итачи быстро его убил, используя Куны. Точка. Саски воспользовался моментом и убил Хакаги. И все! спросил Наруто, смотря на голову Хакаги. Нет, не все. Сказал Хакаги «Выходи из тени». И голова пропала с пола, как и тело. Райкаги-сама, из Бесама извлекли биджу, сказал один из подчиненных кума. «С каждым джинчурики так будет», — сказал Саски, активируя шарингом. «Даю за голову этих троих по пятьдесят миллионов рёд», — предложил Хакаги, смотря на каги других стран. «Не думайте всех ваших биджу мы уже забрали». Парировал Наруто и сел на свободный стул. «Если не вернешь, что взял?» Поплатишься за это, сказал Сучикаги, глядя на намикадзе. Попробуй забери, ответил Наруто, даже не смотря на Цучикаги. Хочешь войны, что же будет тебе война. Очень быстро, и за пару минут мы убьем вас! выкрикнул Райкаги и хотел убить Наруто. Хани, так быстро дедуля Райкаги, парировал Наруто, уйдя под землю, и вернулся от удара, после чего Итачи посмотрел на стену и выжег там слово. Через два дня придем сюда, за Хакаги. Или ждите войны было выжжено на стене. Да это будет сама быстрая война в истории, сказал Хакаги, смотря на послание. И Каги начали пропадать. В финал через два дня Наруто прибыл в зал совета Каги и не увидел там Хакаги. Что означало начало войны Шиноби. Осознав это и последствия войны. Он готовился не к бою против Шиноби многих стран. А к бою против Каги. Послав своих людей по деревням. Он решил узнать информацию кто и как готовится. Когда понял, что никто не воспринял их всерьез и собирались отправить только Джанина в деревню. Точка, это сильно удивило всех очих. Что их так сильно недооценивают. Точка. И когда уже Джанина искали Учих? Наруто, Саски и Тачи сами появились напротив них. Не думал, что вы Кокашисан, пойдете за деревню. Которая убила все, что дорога, сказал Наруто, смотря на хатаки. Ты не знаешь, что говоришь, Наруто. Твой отец не хотел бы войны, ответил Какаши, думая образумить на микадзе. «Скажите это вашему отцу, которого убили». Парировал Наруто, активируя Шаринган. Точка, и загнал Хатаки в гендюцу и показал ему документ. Точка, где было указано, что Сакума Хатаки было приказано убить. видя это был шокирован. Ведь он думал все время, что его отец покончал с собой из-за его слабости. «Ваш отец считался героем деревни для многих. Точка, но для меня он не герой, а легенда, которая умерла из-за пытался донести правду», сказал Наруто. Понимая все это, кукаши использовал шунши и пропал. Он появился на стороне Наруто. Убивать вас не хочется. Я понимаю, что у вас есть семья, которая вас всех ждет. У меня тоже есть семья, как и у вас. Просто поверните назад и уходите! сказал Наруто, пытаясь объяснить Шиноби. Что смыла нападут нету, ведь если что, их семья останется одна. Они знают, что мы сами пошли на это задание. И не будут горевать долго по нам, ответил Шиноби выходя выходив перед. Не дай бог вам потерять их когда-нибудь из-за вашей ошибки. Лучше берегите, что у вас есть. Передайте всем Каги, я буду ждать всех в долине завершения. Там и будет бой Каги против нас, парировал Намикадзе и Учихи пропали с Хатаки. А кто сказал, что они придут? Спросил Шиноби Тумана, видя, что Наруто остался один. Не придут а не приду я. И тогда деревня пойдет из-за ошибки вашего Каги, ответил Наруто с улыбкой и выпустил Ки. Надо его убить, пока он один тихо предложил Шиноби Ошибаешься, я не один. Пока вы думали, что делать и куда иди. Вас окружили и сейчас у вас два выбора. Напасть и умереть или развернуться и вернуться живыми домой и видеть улыбку родных, высказал Наруто, готовясь к битве. И чтобы убить Шиноби развернуться, и и Саски использовали Сусана. Видя Ташинаби начали пропадать в Шуншине. Понимая, что нападения не будет, Наруто пропал в Хирайшине. И когда наступило время, Наруто один появился в долине Завершения, где были пять Каги. Но около Наруто появились четверо Шиноби, которые по силе были ровно Каги. Арочимар возьми на себя Хакаги. Итачи на тебе Мизу Каги, Саски Кази Каги. Какаши Санцучи Нам не Райкаги обдумав в голове план, высказал Наруто и напали на Каги. Бой был равен не то что уровня Каги. Точка, о битве как на войне когда сталкивались самые сильные Шинаби. Точка, и в один момент появился Зицу, чтобы взять тело Наруто под контроль. Но Намикадзе видя Зицу понял и использовал клон, как приманку. Точка, и когда Зицу уже был рад, что возьмет тело Наруто под контроль. Настоящий Намикадзе появился за спиной и загнал его в Гиндюцу. Я знаю правду про Кагу. Н. Не нужно было тебе манипулировать с людьми. Из-за тебя многие погибли, хоть ты и не человек, а выродок. Мне тебя жаль, Зицу, ведь ты всю свою жизнь, зная ее больше всех. Прошил ее: а как дерьмо собачье? Сначала был на побегушках, учих, потом акацуки. А теперь умрешь, сказал Наруто, поставив на Зицу печать. Ты не мог прочитать надпись без ренингана, парировал Зицу, и глаза Наруто изменились на ренинган. Я не просто так скрываюсь, когда нужно, точка, но как легко тебя было вытащить из укрытия, ответил Наруто, и зецу загорелся. Видя, что Зицу горит и кричит. Никто не понимал вообще, кто это такой. Арачимару, кончая с ним. Кагикума, сыны, Суны, Туманы и вай. точка, так было нужно, чтобы раз и навсегда покончить с Акацуки, сказал Наруто, и Арачимару убил Хакаги. Что это означает? Выкрикнул Райкаги, который хотел битвы. Уходим, не стоит искать нас. Поверьте, Каги так было нужно всем. Не только нам, сказал Наруто, и все учихи с Арачимару и Хатаки пропали. Придя на базу, Наруто все объяснил своим знакомым. Что на собрании Каги он почувствовал Зицу. И его нужно было убить как можно быстрее. Наруто знал, как его выманить из-за укрытия. ВС ее поняли все быстро, особенно Арачимару, который успел взять немного от Зицу и проводил уже эксперименты с его генотекой. Через полгода все страны смогли все понять, что к чему. Хотя им каждый день все объясняли посланники Наруто. Уитачи Сазуми родился сын, они назвали его Фугаку. А Саски начал встречаться с девушкой из Ивы. Как потом они узнали, это внучка Цучикаги. Чимаанаки не был рад, ведь он не мог смириться, что учха встречается с его внучкой. Но с другой стороны он был рад, за внучку. Просто не показывал этого никогда. Насчет Наруто он обучал Мирай. Что ты там могла стать стражей Как и просила его куриный. Мадара и Шисой, были очень способными Шиноби. Ведь Арчимару и Наруто возглавили деревню дождя Змей занимался документацией, а Наруто отправкой Шиноби на место Какаши один раз, оправившись за задание, встретил девушку, которую один раз арестовал в Канухе. Она, когда ему понравилась, но вы ее отправили в другую страну Но вы у судьбы свои планы. И они начали встречаться. Даже спустя пару лет после битвы против Каги. Оба Наруто не забывали Каги других стран. Но Канаха как не старалась. Не смогла вернуть Учих в деревню. Поэтому Наруто объяснил шестому Хакаги Шикаку. Что у Чихи больше не будут оружия и Канохи, и теперь они сами по себе. И была еще одна новость для Наруто. Кимира сообщила ему, что скоро у них будет мальчик и девочка. Наруто уже знал как назовет сына. Акимира решила назвать дочь Микоты. Так не говорил имя ее мамы. Луитачи тоже скоро должна была родиться дочь. Ее решили назвать Кушина. А что дальше? Это другая история.